есть ли у нас звук вот, а то я буду говорить а звук то нету да у вас уже скоро 76 человек так уже 4 утра надежда владимировна ну что же здравия здравия все вам друзья мои волгоград татьяна то вы прямо идем и ночью не спите в волгограде Хороший город Да Бывал я на Волге И в Нижнем И в Костроме И в Волгограде О, мастер-карт тоже не спит Здравствуйте, друзья мои Что же Бригада О, Татьяна из Касимова Ну вот, Касимов это вот знаете, у меня там такое воспоминание теплое Касимове. Все все мечтал побывать там. Это, в общем-то, недалеко. Но все, все недосуг. Да, друзья мои. И волжки Здрасте. Здрасте всем. Светлана. Добрый день. Ну что же, ну, Рига, Казань. Видите, опять же, опять же, весь. Весь мир А Что ж, друзья мои О, и Владивосток Ну, в Владивостоке, наверное, уже Там как-то Пораньше уже там можно А мы тут ночью Ну, сегодня не так много Друзья мои, хотел Ну, немножко так с вами поговорить Вечерком А то все волнуются, знаете Что типа все Такие времена очень нервозные Кажется, что все конец Миру конец И всегда такой шапка закидательской такое настроение что все все вот вот вот рухнет Ну, друзья мои последние времена еще не наступили как знаете на когда должна должна начаться вот эта последняя битва так сказать как она рагнарёк но я бы об этом узнал первым я бы об этом узнал первым ладно Друзья мои, вот и Артемида Ох, приезжай в Касимов Ну э Вынужден, вынужден Прямо прикреплен вот к этому К этому месту, к Москве и Подмосковье Поэтому не могу Вот сейчас никуда поехать Вот отпустят эти времена И тогда, может быть, и поеду Ну, в первую очередь я рвану на север На север э -э В Мурманск Может быть в Дальние Зеленцы хочу поехать В Дальние Зеленцы Хотелось бы на Белое море Но в этом году, ну никак Никак Хочется и в Норвегию Вот это мне просто надо там побывать Надо побывать во многих местах Ну, друзья мои Может быть, к лету Отпустят вот это вот Суета Вот это вот невозможность отсюда уехать Пока Пока не получается, не получается, надеюсь, надеюсь, тогда и в Касиме побываю, и может быть мы с вами, друзья мои, еще как говорится, организуем какие-нибудь личные встречи, вот люди, которые может быть, что-нибудь такое замутим вместе, мистическое, хорошее, чего бы нам не сделать какую-нибудь, ну, партия это мерзкое слово. Все-таки сообщество, я бы сказал, сообщество равных, сообщество людей, которые понимают в энергиях и в мистиках или хотят понимать в нем. Вот, вот я бы так назвал, потому что вот эти, все вот эти организации, когда кто-то там такой важный, он будет всем вещать. Я вот этого терпеть не могу. Я люблю, как говорится, знаете, как... Как виние знаете, у северных богов Все со столом сидят и все равны И кто-то может быть чуть слабее, чуть сильнее Это не важно А важно именно вот это вот единение душ Возможность в любой момент пойти Не то, что там кто-то есть, вождь какой-то Да, есть есть над нами боги Но мы и сами не лыком шиты Да, друзья мои? Поэтому что же Ну, и Тель-Авив Израиль и Алтай. Ну что ж, друзья мои, доб доброй ночи всем вам. О, Мастер карт из Осети. Мест силы. Да, да, вот мест силы. Это тоже, ну не в Осетии, а в Кабардино-Балкарии на Голубом озере. Вот это вот. Вот это место действительно хорошее. Осети, ну все, все же там, в принципе, рядом. Это кажется так. Поэтому. Ничего, друзья мои Поэтому не думайте о последних временах Не вздумайте думать о последних временах Что вся, сейчас все рухнет Что прямо эти глобалисты Вы же знаете, что там уже Уже там была там э, Британский вариант вот этого Они пустили А сейчас новый израильский вариант есть Вот, кстати, у нас там человек из Талиавиева тоже там они сейчас хлопнули границы И вот израильский тоже какой-то новый э, штамм И вот прямо они э, накатывают и накатывают Но мы видим, э, видите, в Индии людям, людям уже, как говорится, поднадоело У нас, честно говоря, поднадоело Знаю, вот сегодня с Германией разговаривал Хотя там немцы такие законы послушные, но тоже у них уже не только люди, но и некоторые, так сказать, политики уже тоже, как бы, говорят, что это ребятушки что-то поднадоело нам. Да, друзья мои, вот, ну, видите, из Канады, Ростов, Ростов, да, тоже я там бывал, бывал. Впечатление менее приятное, но город мне понравился. Вот эти и в Ростове, в самом и в пригороде Ростова я был, и тоже я вот эти вот Вишни и Вот эти абрикосы Такая прелесть Вот эти абрикосовые деревья У меня-то здесь только ну, яблони, вишни, груши растут Я вообще люблю фруктовые деревья Не ради фруктов, а вот именно Потому что они воплощение такого Знаете Ну вот Они не просто вот, все растения хороши А вот эти плодовые Они как бы часть единения с человеком Хотя человек тоже их вроде как Получается, насилуют, потому что, ну, плодовые это не дикие плоды, они все-таки крупнее. И вот эти моменты, мне так когда урожай яблок, и не справляешься с ними, и не знаешь, куда их девать. Там уже там соки там, что там, начинаешь все это гнать. А, жалко вот яблони. И вот они дают. И эти, такая вот помощь, помощь людям искупает. Вот эти плодовые деревья, это. Человек заботится о них, а они заботятся о человеке Вот это вот какая-то симбиоз Вот он приятен, действительно о, Лотос, голубое озеро да, Были там, если там ныряли, это вообще это чудо И э, вот этот замечательный человек, если вы помните э, такой, э, ну Такого брутального вида З Забыл, вот ими вылетел из головы Я туда много раз ездил он, ну как бы директор дайв центр там вот такой, ну лысый полностью такой мужчина у нее там с глазом проблемы, но, блин, забыл как его зовут, он такой брутальный жесткий, на самом деле у нее такая душа, душа чувствительная, и у нее там жена, дочка вообще замечательные люди, замечательные, тоже мечтаю туда, не могу вырваться, не могу вырваться, да, друзья мои, да вот не спим Так Что-то вот не, не вижу Дождь, солнца, Да, друзья мои Ну что же, вы же, вы наверное знаете Последние новости по шаману да. Что шаман Лановой сегодня умер Жаль, жаль Артист действительно знаковый Знаковый артист такой серьезный да шаманом э э артемида что шамана связывал с сайхалом он подумал что я провокатор ну друзья мои понятное дело что люди которые находятся там в якутии они очень насторожены потому что действительно множество провокаций и кто-то искренне хочет помочь действительно это понятно и переживает, и спрашивает, но сколько вот, представляете, сколько действительно может быть У меня есть связь с, с людьми, с помощниками шамана из, из, из Якутска и с шаманом, но вот во всяком случае он жив, жив, и, как мы понимаем, вот это вот ранение оно ну, слава богу, не серьезное, поэтому. Что шаманом но ну, они его блокировали Сами понимаете Потому что вот это вот Ночь длинных ножей Шамана блокировали Плюс, конечно, его заявления ну, вот эти последние Они, конечно, могут ему сейчас приписать И, конечно, экстремизм И как, как называется-то это Призывы к свержению власти Это же статья Ну либо невменяемость То есть они его так просто Понятное дело не отпустят, не отпустят. Но понимаете, что Времена сейчас такие, что все может очень быстро поменяться Вот все может очень быстро поменяться Вы видите, как меняется мир И, ну, будем надеяться, что то, что шаман жив Это хороший знак для всех нас Что ситуация бы как бы не пойдет по такому жесткому сценарию Жесткому сценарию Да, у нас взрослое дерево ореха Грех срубать Надо прощения просить Обязательно орех дышит кислороном есть, поверь. Ну, знаете, мастер-карт На самом деле в каждом Ну, большое дерево Это уже, в общем-то, душа Так или иначе есть И, в принципе, ну, так вот Грех срубать каждое дерево Ну, на самом деле Поэтому Ну, правы То есть, вот еще в памяти памяти людей осталось вот это вот И действительно часто бывает Вот вы там срубаете какое-то дерево Просто вот так походя И у вас начинаются проблемы Можно даже заболеть Ну на самом деле То есть вот вы срубили дерево, а потом через какое-то время Вы заболеваете И думаете, ну с чего, вы связываете это с деревом А это бывает связано Я знаю некоторых людей Ну которые прямо потеряли удачу Вот на этом деле Потому что они вот как бы Любят все идти, там ломать, проламываться. Вот просто походи. Не то, что вот там, если есть необходимость, понятно, что невозможно в в это, выжить в этом мире, строить, если вы там что-то не делаете. Но когда там рубятся какие-то, знаете, то, что делается в тайге, то, что у нас вот Собянин там дубую рощу уничтожил, которая там видела там еще Наполеона. Представляете, что на этом, как его? На этом Собяше-то повисло. Поэтому у него сейчас глаза перепуганного зайца Он уже, по-моему, не мечтает о том, что он там будет самым главным Не мечтает Так Так, Татьяна Вопрос, изменится ли процесс ясновения в связи с квантовым переходом Ну, все меняется, видите, вы становитесь чувствительными Поэтому сейчас время Вот сейчас время для занятий Вот всем вам говорю, сейчас время для занятий Сейчас Тонкие, тонкая грань между мирами если раньше кому-то нужны были годы и десятилетия чтобы достичь какого-то результата вот этого мистического то сейчас сейчас вот чуть-чуть усилий чуть-чуть воли и вы, и вы можете прорваться понимаете вот сейчас время хотя нас все отвлекает от этого вот это политические процессы процессы вот с этим с нестабильностью поэтому вот занимайтесь, занимайтесь, неважно какого возраста вы, какого пола, что вы там, какого вероисповедания Вот Тренируйте свое видение, потому что это нужно вашей душе, вашей душе и это нужно вселенной Потому что поднимая свои вибрации, вы поднимаете автоматически и других людей, свои семьи, свое пространство, даже вот чуть-чуть Вы делаете уже, ну и для кармы своей, благое дело, просто даже да, как там шаман, ну вот я уже сказал, что последнее сведения, что шаман жив Уже работает адвокат, адвокат видела его Что он не отказался от своих этих, <coughs> от того, что он, что он говорит Поэтому, друзья мои, мы поддерживаем шамана так же мистически, энергетически, как это возможно То есть, по-всякому, вот как, как вот лишит у вас душа Хотите вот ему шарики энергии посылать Не думайте там Чем он там связан с Путиным Вы намерение на шамана Вкладывайте намерение на шамана И все, и помогайте шаману Кто там вихрь крутит, кто энергию посылает Кто там, как я не знаю, чем там Помогает этим Ну, тем, кто Остался на свободе пока Его, его там друзьям Потому что там, ну, адвокаты, все дела В общем-то Ну, люди со всего мира со всего мира э, помогают. Вот э, сегодня там замечательная женщина из Германии, там, ну, так получилось, что она там мне там прислала как, какие-то там небольшие средства. Я э, найду возможность как это прислать э, в это еще там. Ну, вчера на стриме какие-то были средства. Это тоже э, э, как то найдем возможность, ну просто не хочется озвучивать, чтобы это, сами понимаете, не, не блокировали. То есть будем, будем помогать. То есть у шамана уже есть адвокат, который с ним работала, и она будет работать. Женщина хорошая. И, и дело пойдет. Дело пойдет. Во всяком случае, хотя бы мы будем понимать. Она и будет иметь доступ к нему Потому что остальных не будет пускать И она будет говорить нам, что и как Может быть передавать от него Какие-то какие нам вести Вот из Турции тоже Добрый день, тоже сильная сильная земля Я бывал в Турции И нырял даже вот В морях, погружался в морях И действительно там ну вот С той стороны Средиземного моря И красота Действительно красивая земля И по горам там путешествовал таких местах. Ну, когда еще там не было войны, как я понимаю. Сегодня полнолуние последнего ушедшего дома будет бомбить. Ну, что бомбить? Мы и сами, кого хочешь, разбомбим, друзья мои. Мы, мы и сами, кого хочешь, разбомбим. Ну вот да, Что там, корона психоз в разгаре. Ну, друзья мои, мы, главное, мы, люди, как говорится, должны быть осознанны и сохранять свою осознанность и понимать. Что надо держаться, сами понимаете Потому что вот этот психоз, ради чего он сделан, вы понимаете Но тут уже кто поднял свои вибрации, тот, значит, может быть, увидит дальше замысел богов в этом мире И получит какие-то это А кто, кто не осознал, тот, тот, извините, пойдет, пойдет, как говорится, опять по пути так, Баирова тоже закрыли. Да, я об этом знаю. И тоже понятно, что это беззаконно. Тоже там как-то его схватили наглым образом. Потом э, еще что-то такое сделали. В общем-то, все, все это... И, и осудили его там на 25 суток. Сейчас, видите, хватают всех. Так что, друзья мои, не удивляйтесь, если... Поэтому я вот... Там вот ну, видите, много видео у меня сегодня вышло от разных людей, плюс еще, ну вот, думаю, стрим сделаю, что в любой момент могут хлопнуть, потому что вы знаете, что тут и посуд меня, и... ну вот сейчас видите, стрим не глушат, пока, пока, значит, это не состою я у них там в списках, хотя кто знает, могут все может произойти, так что если пропаду, не удивляйтесь. Значит, значит, судьба такая Скажите номер больницы адрес Ну, вот это, это я не могу сказать Мне этого не сообщили Я не интересовался этим То есть, вы, если вы там То, то там что-то говорит Что там на третьем этаже Какой-то, как это там Типа обсерватор Или, или это, ну, вот такого-такого вот типа Не интересовался я этим кто такой шаман? Ну, Надежда, это, это вы что спрашиваете так, Такую вещь Кто такой шаман? Ну, э, нашего шамана мы знает не, не только страна, но и весь мир Это шаман-воин Александр габушева Если вы ну, не знаете о нем То посмотрите в интернете вот, кто, кто он такой Его, как говорится, многие любят Многие навидят. Ну вот, вот это Это, это воин Поэтому шаманов много Но вот шаман-воин, который э, Как бы проводит через себя Вот эту энергию И действительно он вот Мастер-карт говорит, что шаман это надежда Это действительно так Действительно так так, так так что это надежда Шаманов много Видите, там э, Замечательный шаман-кузнец Вот видео сегодня Заговор такой боевой прислал Поэтому Поэтому Будем, будем держаться Так, мистик, ты все знаешь Скажи, когда же все разрешится А что вы знаете, что я все знаю Я что, вам говорил, что я все знаю Я наоборот говорю вам, что я дурак дураком А вы это А вы там все знают Когда это все кончится Ну, вот видите, уже, уже вот Вы наслаждайтесь процессом Наслаждайтесь процессом Пошла вот эта волна, идет она Наслаждайтесь еще, чтобы Детям и внукам своим сказать Что я в те времена жил и я, как говорится, помню это А вы, как говорится, молодые, ни черта не, не знаете, что такое настоящая волна Я, как говорится, шамана там поддерживал Вот знаете, вот кто такой шаман И, и вот вы можете это сказать Кто-то из вас знает, поддерживал его Колоновой испортил свой некролог Был доверен лицом Путина Ну знаете, артисты люди подневольные И многие известные артисты Либо ты Либо ты С ними, либо ты без них Поэтому что ж, артисты есть артисты Знаете, как Кто там говорил, что Артистов, таксистов И, так сказать, женщин легкого поведения только ли Колчак Ему приписывают эти слова при любой власти их не надо щемить. То есть артист, как говорится, это, и они меняется власть, они остаются. То есть, ну, сегодня ночью красное небо и воздух. Ну, что-то я ну не заметил. Ну да. Шаман воин, да. Вопрос Через медитацию можно ли помочь людям с низкими вибрациями и внести в их жизнь радость? Без сомнения, даже если вот просто медитируете у себя Не афишируя в своей там квартире То даже в принципе ваша медитация влияет на, на соседей И в принципе даже вот и на квартал А у некоторых даже и очень влияет Вот на самом деле влияет вот На местность влияет вот эта благостность Вот к примеру, знаете, когда я Ну вот первый раз ездил в Гончару километров за 50 до его дома я почувствовал какую-то вот другую энергетику которую я вот в этом мире давно не чувствовал я думал что здесь такое на самом деле я думал а что здесь такое вот что-то странное я вот этот какая-то воздух какая-то прозрачность вот эта энергия настолько думаю странно потом приехал к нему там ну уехал И вот эту границу тоже почувствовал Ну где-то примерно километров 50 Возле его дома действительно вот это вот Вокруг вот такая зона Мне она понравилась И поэтому Знаете Очень-очень я, я понял, думал как бы хорошо бы Что вот такая зона была бы Везде А у меня здесь не такая У меня здесь все-таки энергетика Она хорошая, но, но не такая да. как попасть в чат к вам а, сейчас мы не в чате что ли так вчера в америке орда интернет спекулянтов капиталист на 6 миллиардов там панклворца и виск ну, вполне возможно, что, знаете, вот сейчас начнутся и банкротства Ну, если в Америке банкротство, то наша-то, наша валюта тоже тогда полетит Знаете, если разорится Америк, да Как быть с плодовыми, за ними уход нужен, нужен, да Что известно про Орден 12 Ну, на данный момент вот все те же сведения То есть Орден 12 свою задачу выполнил как он там связан с кем-то Я думаю, э, ну, во-первых, 12 всегда переживали за шамана То есть вот это было для них возможно Сейчас они просто, просто работают в тени, абсолютно в тени Вот им было нужно сделать это и оповестить Ну не всех, но возможно и всех о своем ритуале Он прошел Сейчас они как, как были в тени, так и будут Они вряд ли будут афишировать свою деятельность Но кто знает, то что они работают без сомнений без сомнения. Что это люди серьезные, это тоже, тоже однозначно. Так, доброй ночи. но ну, шаман призвал не сидеть нам сложа руки. Друзья мои, да, мы с вами не сидим сложа руки. Мы по мере сил своих возможностей работаем. Так, вы понимаете, каждый, то есть об этом, может быть, не надо кричать, на каждом шагу кричать, там, мы, мы там сейчас, там, шапками закидаем, пойдем. Как говорится, Путину на Красную площадь Там кучу этого Накакаем ну, это, ну не очень, тем более нас не пустят туда Поэтому каждый работает как может Мы вот видите Мы с вами ну, вот, Работаем мистическим образом Блокируем Подлецов Кто-то там утилизирует Даже их То есть работаем, очищаем, смотрим Да, и, Ирина Срезала рода, родовое дерево Березой через неделю попала в аварию Да, да, Ирина Вот вы это ощутили Ощутили и связали эти события Люди часто не связывают Думают вообще, а за что мне это И не думают, что вот э, как бы убийство дерева Это что-то такое А на самом деле это бывает Бывает вплоть до того, что ну, Человек даже уходит из этого мира То есть за смерть дерева Можно ответить ну, уж своей удачей стопудов, а вот болезнью какой-то, а можно и жизнью, можно и жизнью. Если дерево, дух серьезный, то есть это в принципе воспринимается как убийство. То есть, конечно, это не значит, что каждая травинка обладает как бы осознанием, самосознанием но деревья, уже большие деревья, они обладают уже, вот у них формируется вот этот вот дух, и, между прочим человеческая душа тоже может перевоплотиться в дерево. Об этом, знаете, еще много историй и у Будды, что и дерево может быть очень сильный дух. Не то, что это как бы ниже человека, что человек разумный, а дерево по-другому. Все по-другому. Те, те из вас, кто дружит с деревьями, делает медитации, часто могут понять эту силу. И дерево может настолько вылечить от разных болезней, что мы все время там бегаем к врачам, а если бы мы. Работали со стихиями, если вы ощущали, хотя бы попробовали разок И можно убрать очень многое в себе это, это очень важно Так, сейчас ролик шамана из Перу Он всего, да, заговор в защиту шамана Габышева Советую, посмотреть. Ну вот владелец, владелец это замечательно, действительно Видите, шаман из Перу тоже человек как говорится, тонко чувствующий Видящий Вот он даже, видите, такие некоторые Боевые заговоры дают Поэтому, кто в силе Вот в своей силе хочет испытать себя Ну, вот Что может вам за это обратно прилететь? Может Поэтому давайте Так, посмотрите, сколько леса Выруби китайцев в Николаевском районе Ну, я согласен, что это это надо остановить Вырубку тайги Надо остановить Тем более китайцами То есть надо знаете Самим вот эти деревья Так сказать Работать с ними, обрабатывать То есть не гнать лес, а вот из дерева делать, делать Чтобы Они приносили благо Чтобы вот они как бы Их, их карма в чем-то там Но вот в таком Грабительском объеме но ну, естественно ни в коем случае нельзя это делать да кощунство всю рощу с дубом вырубили но потому что потому что собяша за это ответит как говорится за что ему только -то, я уже я уже поражаюсь на нем столько нагружено на этом бедном как говорится Сереге столько нагружено что боюсь Утянуты его эти плиты, этот асфальт, эти деньги Зачем этот человек с севера пришел сюда? Зачем? Чтобы здесь душу свою погубить Ну, Сегодня у подъезда заварили дырку В которой иногда пряталась кошечка в плохую погоду Куркулям воняет Пожелаем, чтобы для них закрылись все двери в жизни Согласен, Ирина, действительно Вот видите, мы презираем, знаете, вот нам прямо, ну что, что там действительно вот эти и в Москве э, ужас Вот с этими Действительно вот эти в, в, в Вентиляционные тени, куда там залезали Коты и там переживали Зиму там могли Ну да, там может быть подванивать что-то Но зато там, к примеру Не заводились крысы То есть это все-таки была какая-то природа Нет, вот вмешались эти мерзавцы И сколько котов э, Ну как бы погибло из-за этого Ужасно? Ужасно Нужно за это отвечать? Нужно И потом эти люди думают, а что это у меня тут Вдруг это рак начался Или еще что-то Они понимают, что за котов тоже надо отвечать Они людей-то не жалеют А что им коты-то? Что им деревья? Что им тайга? Паразиты? Паразиты они и есть А что им нужно? Куда их нужно? На утилизацию Чтобы они сами побывали В роли бездомных, в роли котов В роли животных, которых на бой не убивают, пусть это их выбор, они хотят, вот мы, мы хотим жрать мясо, мы имеем на это право, мы имеем право деревья рубить. Сейчас многие скажут, что это пожалуйста, пожалуйста. У вас будет не одно воплощение, а десятки их, когда вы будете расти, вас будут рубить, вы будете жить, вас будут это, голодом моить, выгонять, не давать как говорится ничего. Будете, будете. Не сомневайтесь даже, не сомневайтесь. А потом через там через 50, через сто жизней, вы опять, может быть, станете человеком, и тогда у вас этот опыт появится, и вы уже будете, э, не знаю, котят кормить, там еще что-то такое. У вас будет это сострадание, потому что вы на себе, на своей душе понимаете это. Да, правильно заниматься надо, мы политические речи, мистика слушаем. Ну, знаете, да, меня упрекают, что надо практики, одни практики Есть и практика Время, как говорится, собирать камни и время разбрасывать Поэтому политика, а что не политика? Политика это тоже практика Вот вы думаете, что практика это только сидеть и носиком дышать? О, нет, когда любое ваше действие в этой жизни становится практикой Вот тогда вы начинаете развиваться А не то, что вы думаете, я там сижу в позе лотоса, там медитирую нормально там под музыку красивую значит я духовный человек нет вы духовный человек когда вы видите энергию когда вы умеете с ней работать вот, тогда это да когда вы умеете вот и политика для вас энергия и вот эти вот потоки вы чувствуете работаете поэтому работаем работаем баирова поддерживаем тоже да без сомнения баирова Человека активного, человека, так сказать На драйве Действительно такой Сильный, обаятельный человек Мощный человек тоже В чем-то мистический человек Поэтому, конечно, поддерживаем его И всех политзаключенных Всех без исключения Потому что вы сейчас опять начнете Типа вам там Навальный Ну знаете, без него бы многого, Много вот в этой волне не было Что бы вы там о нем не говорили да Именно при этом китайцы бегают живыми Всю планету Ну, Это со стороны кажется На самом деле все не так просто Все, все не так просто Шаман в сознании Ну адвокат сказал Что она с ним разговаривала То есть он в сознании О Хусан Давыдов стал чувствовать волны энергии Хорошо Хорошо Эго это я, как это может мешать Алексей Алексеев Но, но нет, нет Как бы эго это, я бы сказал вот Сейчас сложно отговорить, эго это ваш разум, ваша личность А душа это, это другое И разум, он живет здесь в этом мире и боится умереть Разум это вот как, как ваш костюм как ваше тело, это тоже оно останется здесь А душа пойдет дальше Это не значит, что надо с пренебрежением относиться К разуму и к телу Нет Но надо понимать, что это всего лишь инструмент Для вашей души И когда у вас будет Объединение между разумом и душой Вы достигнете гармонии Прекратите войну внутри себя Вот это значит, что вы победили свое эго А не то, что вы будете себя принижать То есть это очень важный процесс Когда вы Добивайтесь этой гармонии. У вас просыпается очень много вот этих факторов мистических, о которых вы там, может быть, думаете, мечтаете. Так. В эпическое время живем. Да, в эпическое время действительно. эпическое. Так, мистик с нами легче проходить через сеть событий. Вы там тоже, ну, друзья мои, у, у вас своя миссия, у меня своя. Так что. Путин ушел в караван. Гончар сказал, что клон только остался живой. Ну, друзья мои, ну у Гончара такое масштабное Это событие. Но Путина еще здесь нету. Вот все значимые фигуры, которые проходят здесь через портал в караван, я их, как говорится, всех с некоторыми даже беседую. Это очень интересно, когда, знаете, вот такие. Живодеры уходят И столько таких К сожалению, не все я могу сказать Но из этих историй Можно составить такое Узнаешь такое, что Ну, как бы Как бы не облысеть От таких этих, откровений Ну, видите Зато стал терпеливее Путин еще здесь Вот как бы вы ни говорили Там клоны Там, да, двойники, мовники Но сам он еще здесь Да Зря видео Опубликовали, опубликовали шаман Где он призывает ему теперь статья ломится Ну, друзья мои, во-первых, он, да Говорил, что когда его Будут Когда придут его брать Он сделает какое-то обращение Как я понимаю, вот это видео было заготовлено Заготовлено И он послал его он мне тоже говорил, что он там вот в какой-то момент он пошлет. Но мне он не успел это послать. Поэтому что статья ломится, да, понятно. Но сейчас, наверное, будет. Ну, статья для тех, кто. А его же обвиняют в невменяемости. То есть эта статья, значит, просто как бы будут его насильно лечить. Неизвестно, что лучше. Но надеюсь, что. Времена переменятся, и обвинения с шамана будут сняты. Да, Хусейл Давыдов. Продолжаем угроганить. Продолжаем, друзья мои, продолжаем. Оттачиваем свое мастерство, чувствуем энергию, работаем. Э, но даже, может быть, работаем и в чем-то жестко, чтобы не просто как бы защищать шамана, подпитывать его энергией, а еще и там этих местных козлов тоже, как говорится. Ураганить по-настоящему, уже не в этом, не в учебном режиме, а именно только намерение, что только вот эти мерзавцы паразиты, чтобы не пострадали э, простые люди, там, животные, еще что-то. Александра Еремина, помогать сейчас животным. Это очень важно. Да, друзья мои, видите, сейчас времена кризисные, и у людей-то нету. А животные вообще ну, как говорится, и приюты, и. Ну так вот у кого? Вот что все равно у вас остаются, к примеру, э, какие-то ну объедки, там, продукты питания. Но действительно важно не просто вот, выбросить их в мусор. А что вы, вы знаете, ну там у помоек тоже, тоже часто и собаки, и коты пасутся, и, и, и вороны там, ну все же это. Так, номер карты сестры шамана. Это, этого я не знаю. Я это, знаю другой номер. Помощников шамана Вот я, я уже связался Посмотрим Это люди, которым я доверяю Потому что, конечно, вокруг сейчас может начаться Какая-то нездоровая такая шумиха Там вокруг шамана Поэтому хотелось бы, чтобы эти Средства дошли вот Именно до До сестры, до, до адвоката Вот именно тому, кому это реально нужно Вот это важно Потому что сейчас там начнется, начнутся какие-то сборы. Не хочется, чтобы в очередной раз как бы на имени шамана, опять там что-то такое вот, какие-то грязные истории очень они и шамана позорят. То есть нужно, чтобы вот именно до, до этих людей. Вот я знаю, я кому доверяю, это тихий, его жена. Потому что они всегда, они всегда вот то-то-до, они выкладываются И помощница, там шаману есть тоже замечательная женщина Вот, вот, вот им я доверяю Остальные, недоверия у меня нету, но я вот, знаете, такой человек консервативный Так, Дмитрий, мистик, имеют ли смысл сны после медитации очищения земли или все проделки бесов? Нейтрально отношусь ко снам, но какое-то любопытное есть ну, естественно, бесы могут накрывать могут, Может всплывать мусор Внутри, внутри души Кармические какие-то вещи Поэтому, ну, как бы Отмечайте вот это вот Отмечайте для себя, что вот это Что происходит, анализируйте потом тесные, Смотрите, потому что, возможно Всплывают какие-то моменты ваших прошлых жизней вот, Какой-то мусор Как бы из энергетического Тела, из, из, из души Поэтому так, отмечайте, все имеет значение, тем более после медитации. Так, хочется встретить людей из чата вживую. Мы на одной волне. Ну, друзья мои, если, как говорится, боги дадут, и вся эта вот канитель, может быть, дай бог как-то угомониться, ну, к примеру, там в конце весны, в летом, может быть, мы как-то вот организуем какие-то встречи вживую, действительно там поговорим. Попрактикуем, помедитируем, очень интересно и важно, я думаю, будет. Баирова тоже сказали, сбили, увезли. Ну да, мы уже знаем, что ему дали. Мистик, почему у тебя всегда усталый вид, устал от жизни? Друзья мои просто, э -э так сказать, очень, очень, очень напряженный график у меня, очень напряженный график, поэтому и сплю мало, и очень много. Много энергетики в раз, разные разные вот эти, ну, проектами это нельзя назвать, но в очень многие вещи приходится вкладываться. Поэтому действительно время на отдых абсолютно нет. Поэтому, ну что я не, не устал от жизни, нет. Не устал, не устал. Так. Э, мистик, делаю энергодыхание, не успеваю за время вдоха почувствовать поднятие энергии. Вдоху для нет некомфортно, как быть? Дыхание это только. Ну, как бы вспомогательный фактор Поэтому просто ускоряйте поток Прямо прогоняйте его В дыхании не надо прямо там Чтобы там все прямо легкие Нет, дыхание, вы тогда вы будете Внимание на дыхание Для этого существуют парнаямы, Когда вы там вдох, выдох, задержка А тут вы как бы вдох вверх, выдох вниз Легко прогоняйте просто Ускоряйте этот процесс Делайте, в конце концов попробуйте без дыхания. То есть энергодыхание без дыхания. В принципе, она. То есть не привязана к дыханию. Это сложнее, когда вы включаете восходящий поток вверх, несходящий вниз, а потом держите и тот, и другой поток вокруг себя. Уже не вот не, не потоками, а постоянно. Вот это уже там как бы следующий этап, и вы, вы с ним работаете, расширяете уже два потока вместе. Так. Шаман сказал тихому, что принял бой, у него же все разворотили, забрали вечную кочергу а, Ну да, да Так, Тревел тут прислал какую то эту Благодарю за, за помощь Когда переход в четвертое и пятое измерение Друзья мои, мы уже передвигаемся с вами Вы видите, насколько ускорилось время Насколько меняется все пространство Это и есть Вы думаете, что там вам цифру что ли, нарисуют на лбу Там четвертое, пятое, шестое как, как в лифте едете, меняются этажи Нет Все это уже происходит сейчас Так, Как Габышев быть, Может быть связан Клоном сказничек Как живое, может быть связан с роботом Друзья мои, не надо знаете, вот все вот так воспринимать буквально, что Габышев связан с этой фигурой связан. Поэтому иначе бы они его вообще бы просто убили. То, что его ранили во время задержания, вы видите, там посмотрите на, на Путина и поймите, что у него как бы одна часть тоже не очень хорошо работает. Тоже это, то это так. Алексей Алексеев устал от смерти. В чем-то, в чем да, действительно, вот эта энергия смерти, я ее не очень люблю, она меня утомляет. А вот этот вот курьерский поток, который идет тут через меня, ну, это удовольствие не, не очень, но это колоссальный опыт. Колоссальный, друзья мои. Так, вопрос, как правильно реагировать на злых, зависимых, агрессивных людей, если исключить общение невозможно. Ну, для вас это, видимо, кармическая вещь В каких-то случаях, что если эти воздействия повторяются Надо этих людей блокировать, то есть, вернее, блокировать их воздействие на себя Делать это не кармически, как, как бывает мы это делаем То есть, мистическими образами Можно пробовать чистить их, как бы тоже вот энергодыханием Вы там через себя дышите через них, даже если они там не присутствуют то есть, работать различными методами. Просто так терпеть – это неправильный метод. Нужно применять различные методики, но желательно, чтобы эти люди, как говорится, ну, физически не пострадали. А радостные радостная весть, высшие силы стали нам помогать. Ну, знаете, как в русской поговорке говорится, «На Бога надейся, а сам не плашай». Поэтому вы знаете, ну, высшие иерархии – это хорошо, а мы с вами давайте уж как-нибудь как вот засучим наши э, ручонки, может быть слабенькие И вот, и шаману будем помогать, и пространство чистить А там помогут нам эти высшие силы? Хорошо, хорошо, мы не возражаем Не помогут? Ну и, и ладно, пусть они там сидят у себя, как говорится, на своих, в своих теремах золоченых А мы уж сами как-нибудь, поэтому посмотрим так вот, Александру Кауну помогает водяной Хорошо, хорошо, духи природы очень важные и сильные вещи И они за шамана, без сомнений Поэтому, друзья мои, что там висит у вас, нет? Или это когда висит? Путин решил сделать чистку в ютубе Ну, может быть, может быть, может быть, зависает Ну что-то я не замечаю Так, Ох, мистик, вот спишь когда-то? Да, сплю, сплю, но не, но не это, немного То есть начали глушить, видимо, начали глушить Ну что же, друзья мои Мистик, подскажи, как сидишь на пятой точке в позе, ноги на полу А в полу то есть как визуализировать поднятие энергии но, в принципе, можете гнать ее по ногам, то есть вот по этому изгибу. Можете через копчик тоже. То есть, как бы ноги исключить из этого энергодыхания. И работать через копчик по, по телу, по позвоночнику. Тоже метод. Даже травников стрима глушат. А. Так. Переход, переход. Опять висит. Всех висит Сколько месяцев осталось Верховному Ну, уже недолго Его, конечно, подкачивают, перекачивают Но недолго, недолго, друзья мои Недолго Так, все Все виснет, что такое Друзья мои Я вроде говорю, а все виснет, получается Подвисает, подвисает Переход Полнолуние мистик немного не в тему но скажи пожалуйста как часто обливаться водой ну по мере необходимости вообще-то то есть в принципе если это практика можно можно ежедневно если вы подготовлены поэтому действуйте работайте так ладно друзья мои ну вот выйти мы уже там с вами 50 минут в эфире давайте на сегодня закончим закончим сегодня так что не думайте, что наступили последние времена. Мы еще увидим много интересного. Поэтому давайте участвуем в этом процессе. Меняем мир в лучшую сторону. Потому что вы, люди талантливые, не зря вы, как говорится, интересуетесь этими вещами. Поэтому слушайте свою душу и работайте. Работайте вот там, там, где вы есть. Со, с собой, своей энергетикой, энергетикой своей семьи. Своего дома, своего пространства Вот что важно Все, друзья мои, давайте на сегодня все Надеюсь, увидимся завтра Если не хлопнут нас То есть меня Все, пока